Продолжается переселение армянских оккупантов, которые готовятся передать Кельбаджар Азербайджану. Кадры одного из таких переездов вызвали интересы и смех у пользователей соцсетей. На видеокадрах можно увидеть, как оккупанты уходят, загрузив до нельзя автомобили различными вещами. Из-за того, что грузовой отсек машины переполнен, один из оккупантов падает оттуда на дорогу.